Полуфинал верхней сетки. Понажовщина между Тим Архон и Саус Купчина. Ребята сейчас будут определять стороны, ну а мы, конечно же, за этим смотреть. Черт возьми, иначе для чего мы здесь еще собрались? Ваванус, Некта, НБ-101, Лав, Вова и Кризис, а, Ну, Кризис. А, в общем, состав команды Архон, а у Купчина немножечко поменялся состав. Но ну, на самом деле люди те же самые, просто они чуть-чуть перетегались, да. А, Чиндер, Юджин, Потрошитель и Локинс, а, Ну, это те самые, кто был уже, да. Но теперь еще есть Бомбик. Хотя этот Бомбик присутствовал на предыдущих матчах. Внимательные люди... Пишите в комментариях, кто это был а, Я же буду называть его, собственно говоря, Бомбик Именно так Так, она теперь у нас один в один Оба, кстати, по удару уже получили игроки Какие-то здесь прыжки-кульбиты пытаются вырисовывать что один, что другой Ну и некто все-таки перерезает своего соперника Право выбора стороны отправляется команде Архон Именно они... Будут а, выигрывать, ну или не выигрывать а, <соц> в первой половине а, по выбору своей страны. Тут, конечно, опять же вопрос. Будут, не будут. А, но это стоит дорогие друзья. А, в обороне приняли решение начать а, архоновцы. Ну а как вот купчинцы, наверное, да? А, южнокупчинцы будут начинать в атаке. Ну и еще раз повторюсь, удачи всем, кто... А Участвуют в этом полуфинале Ну и, конечно же, всем, кто его смотрит. Дорогие друзья, вам тоже приятного просмотра и хорошего настроения. Ну а пока у нас, как говорится, погнали а, на выхода. Игроки атаки шумят, шумят по точками пытаются куда-то выйти. А Крадис отличный шот в Чиндера. Попытка разменяться от бомбика. Кстати, дмэйдж дилинг проходит, но не фатальный. Сюда уже подтягивается НБ-101, но без минуса и от него. Юджин и Ваванус размениваются. Минус от лов Вова Юджин. Реализует блестящий свой Глок. Пытается забрать еще одного соперника. Последний пулей попадает в голову Вавануса, Остается один на один Снекта. И это, дорогие мои друзья, еще один минус от Юджина. Пистолетка за Южным... Купчина. И это Эйс, дорогие друзья! В предыдущем матче, а точнее в полуфинале верхней... Э, простите, в четвертьфинале верхней сетки мы с вами увидели то, как команда Южная Купчина э, совершают Эйс. И Эйс этот сделал потрошитель. А вот сейчас э, сделал Юджин. Ну, в целом ново, ново в руках потрошителя принесла сейчас ему сколько там? Э, два минуса. Несколько фрагов еще тиммейты добрали. Ну и Чиндер убивает последнего игрока. Так что вот такие вот делишечки. Экономика у обороны, в общем-то, восстановилась. Есть возможность закупиться. Да, бай не самый хороший по гранатам. Ну и... Ну, арморы самое главное, все-таки присутствуют. Да, у кого-то, вот как вы видите, у Кразиса первый, но у всех остальных вторые. А по гранатам, да, по гранатам плохо. Три флешки на всю команду и один дым. Взрывать и поджигать нечем, но, как минимум, есть чем отдымлять и ослеплять. То есть, как бы в случае выбивания какого-то или в случае удержания гранаты могут быть полезными. Наступательных действий с этими гранатами, конечно, не получится. А Ваванус неплохо так насовывает своим соперникам с П-90, и что самое интересное, все соперники по одному открываются зачем-то. <laughs> зачем-то как бы мы забыли, видимо, про то, что Counter-Strike командная игра, и по-хорошему нужно играть как-то, ну, командой. Некто забирает потрошителя, минус от Юджина в размен по Некто, ну и, соответственно, уже в спине НБ-101. 2-1. Символично достаточно, да, учитывая, опять же, а... <смех> учитывая то, как заканчивается никнейм у игрока обороны и как закончился счет, который я вам озвучил. Ну а теперь уже финансы поют романсы именно у Южного Купчина, да, то есть теперь придется отыгрывать свои позиции а, и в свой раунд целиком и полностью, ну, черт пойми, с чем. Три маг десятых Дигл и Калаш. Непонятно вообще, что, как это расценивать, как форс, как э, бай, как э, Дигл что-то там. Это что ли, спойлер? Насчет 10-1. <laughs> не, не, а что я сказал 10-1? А, кстати, да, 101. Слушай, 10-1, действительно. Ну не, я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что нет. А так, тем не менее, теряют бомбика, но забирают НБ-101. И ситуация, опять же, выходит в какое-то условное равенство. Можно пробовать разыгрывать как точку Б, так, собственно говоря, и точку А. Ну, конечно, вопрос, вопрос точку Б разыгрывать-то кому? Бомба-то вообще у игроков атаки как-то с собой не предвидится. Она где-то у нас там аккуратненько лежит, полеживает. Кстати, как раз под точкой Б, по-моему. Не, под точкой А, неожиданно. Минус потрошитель. Чиндер. Пытается сыграть, а тем временем... Размен на точке Б происходит. И да, вот она, бомба попадает в руки игрока с никнеймом Чиндер. В то время как Юджин подчищает все под точкой «Б» и бомбу даже не успевают поставить. Вот это интересный поворот, дорогие друзья, 3-1. Но, честно сказать, я, конечно, и не ожидал, что увижу именно вот такой исход событий. Все бы ничего, если бы не одно, как говорится, маленькое «но». Каким-то образом Юджин просто на коне находился в этом раунде и развалил все остатки обороны. Пока у нас там кто-то играет с туалетами, а, ребята принимают аркаду от своих визави. Успевает немножко а, спрятаться. Чуть-чуть припрятаться, я бы даже сказал, некто. Но это не меняет исхода событий. Счет 4-1. Южная Купчина а, продолжают уверенно, достаточно набирать раунды. Я уже даже и не знаю, что придумать а, команде. Архон для того, чтобы хоть как-то останавливать соперника. Ну, как минимум, нужен хотя бы бай, да. то есть И по большей степени, наверное, не лезть туда, да? Эх, не залетел дымок у Некта. Хороший потенциально мог бы быть дым. Но потенциально мог бы быть слишком много всего, вот этого такого, чего не случилось на самом деле. Помпик забирает Кризиса под точкой Б погибает один игрок обороны, один игрок атаки Достаточно все символично, хотя, конечно, игрок атаки не совсем под точкой Б погиб, но неподалеку от нее Юджин, минус НБ-101, Локинс добирает Лаввову, причем <laughs> убивает его прям там же, где умер только что его тиммейт Кризис И Почему? И что самое интересное, почему неужели не догадался, что если там лежит трупик, вполне себе возможно, этот трупик там лежит неспроста, может там какая-то ловушка что ли установлена? И действительно так и было. Ваванус. Кстати, вот короткий стрейф, который помог сейчас Ваванусу выжить с потерей, ну пусть даже и большей половины своего лайфбара, но как минимум он выжил и это уже достаточно. А вот игроки обороны, по сути, сейчас без позиции, хоть и с дефьюз китами, но без гранат. Ну, в общем, ретейк осложняется и, скорее всего, его, в общем-то, даже и не будет. Даже при учете того, что это 3 в 2 и не такая уж и мерзкая э, ситуация для игроков обороны. Хоть их и меньше, но они могли бы попытаться. Но даже лично я бы, наверное, в этой ситуации не пытался. Тут надо мониторить экономику, которой у обороны попросту нет. И эти девайсы... Нужны как никогда, но не в этом раунде, а в следующем. Потому что закупиться будет, ну, банально не на что. 5-1! У него нога застряла в решетке, пошел помочь и сам споткнулся. Так бывает всегда. Это просто такая каверзная решетка, у нее слишком зернистость такая вот высокая, да, ячейки очень большие, там иногда могут застревать берцы, как вот сейчас, собственно говоря, и было. Юджин, сможет ли снова открыть череду убийств в этом раунде и сделать энтрифраг? Пока не совсем понятно, но соперников там аж двое, да, поэтому для Юджина это нифига не просто будет Ну, замечает сразу двух соперников, открывается под э, ту самую 2D, которая там находила Это был Вованус и Лав Вова а, Погибает, в общем-то, игрок атаки, следом за ним погибает его товарищ по команде А вот еще один, который погибает Два игрока атаки остаются, атакующая команда, в общем, немножко рассыпалась, ничего в этом раунде толком и не сделав, ни одного фрага, раскидки какие-то абсолютно минимальные, это, так скорее сказать, деньги на ветер, но минус от потрошителя, хотя бы, хотя бы какой-то фраг все-таки кто-то сделал, уже радует. Ну, в непосредственной близости в упоре стоит один из игроков обороны, потрошитель об этом, к его величайшему сожалению, не знает, не знает, что... Просто убегает. Просто убегает? И Его отпускают, боже мой. И Вованус отпускает. Да ладно, два минуса от Локинса. И еще один минус от Локинса. Остается только НБ-101. Неужели это будет победка? Неужели это будет победка, дорогие друзья? Ну что, НБ-101. Есть минус по Локинсу. Один на один с потрошителем. А Потра ставит бомбу совсем на другой точке. Это совсем ни разу не Б. А НБ... Да, как, НБ даже не понял, что это не та точка. Ой, какой зря выстрел-то! Абсолютнейшим образом зря стреляет потрошитель. Но хорошо, что НБ-101. Все-таки сразу заагрился на этот выстрел. И, блин, они вдвоем выиграли сколько? 2 в 5? Серьезно? Квадрокил по-моему, нет Три минуса, кажется, сделал Локинс И один И два, простите, минуса сделал Потрошитель Да неважно даже, кто сколько там Фрагов сделал, это что-то Волюм <свот> ноль Ну, есть такой момент, да, мне тоже этот момент Немножко смутил Что можно было, в общем-то, все услышать Вот сейчас можно было услышать попадание флешки в ногу Но как-то <свот> Мы как-то не сильно все это делаем Ой, сгорает! Нет, не сгорел. У Юджина 2 хп осталось. О, чудо! О чудо, что-то спасло Юджина сейчас от неминуемой гибели Ну и у нас тут очень сильная прокидка точки А Я не знаю, почему Крайзис э, с НБ-101 до сих пор еще не начали стягиваться Тут уже, по-моему, как божий день очевидно, что это будет разыграна точка А Но прикол весь в том, что бомбу тут до сих пор еще до последнего момента никто никуда не нес Некто забирает бомбика Юджин. разменный минус по НБ А следом еще и гибель Чиндера Но уж теперь все прекрасно знают, где находится НБ Некто. Оттуда он, по идее, живым выйти не должен. Но по идее, да? По идее. В спину заходит э, Локинс. Хороший мув, хорошая идея зайти в спину. Никогда это лишним не бывает. Некто погибает. И... И... И где заход в спину? Вот он, заход в спину. Правда, он, конечно, получился не совсем в спину. Но какой есть, такой и есть. 7-1. И вот тут я немножко начинаю... И сейчас эти два хп никто не перестреляет. Твоя правда, твоя правда, Никит. Все так, все так и было. Короче говоря, дорогие друзья, братцы и сестрицы. Ä, пугает меня то, что действительно... Как Никита написал в чате, спойлер на 10-1. Он по-прежнему, к сожалению, возможен. Я надеюсь, что Тим Архон действительно не ограничится одним взятым. Но вот как минимум сейчас ситуация, по-моему, благоволит побеждать... Но Кризис а, немножечко так себе, по-моему, свою позицию отыгрывает. Как-то вообще непонятно, какая-то каша сумятица и сумбур какой-то происходит. Но по результату отличный раунд, который можно было бы технически выигрывать с позициями игроков обороны, которые у них были. Но как-то он почему-то не выигрывается. И не сказать, что это прям очень круто... Ребята из Купчина сыграли. Я бы, напротив, наверное, заметил даже, что они сыграли слишком, слишком просто. Что позволило как раз команде Архан, Архон. Не, не, не помню, как правильно. Вернее, не знаю, как правильно. Не помню, а не знаю. А вот. А... Они сыграли... Я имею в виду, ребята из Купчина сыграли так, что их соперники просто могли их сейчас легко... И легчайшим образом уничтожать Но вместо уничтожения вы сами, в общем-то, видите, что происходит да? Происходит полнейшая аннигиляция по всем фронтам Уничтожение, разгон и, и, и, и фаталити И легкие фаталити Просто если ты почти умер от гранат На тебя автоматом бессмертия накладывается Такой баф Баф неплохой, да? А иногда еще и инвиз заодно накладывается Минус от бомбика Некто последний И это еще один минус от бомпика Ну, счет уже становится 9-1 Это, дорогие мои друзья, даже жестче Чем мираж, который мы с вами смотрели В одной 8 верхней сетке Саус Купчина против коллектива Дэм Там 10-5 первая половина завершилась но как-то Там хоть какие-то намеки были на что-то Суммарный счет в матч 16-7 победа Южного Купчина, но, <смех> но все-таки да. Но там хотя бы какая-то интрига периодически додержалась. Тут пока матч слишком прямолинейен. Лав Вова минус Юджин. 4 в 4. Действия, по всей видимости, будут разворачиваться на точке Б, под точкой А. Ну, вот здесь, да, загулявший Чиндер. Но он единственный, кто здесь, собственно, загулял. А с минусом по Чиндеру, ну, по-моему, игроки атаки уже должны начинать выход. Очевидно, что их могут в любой момент начать поджимать в спину. Но, как, -как всегда, да, бомба-то лежит в респауне. Поэтому нужно небольшое количество времени на то, чтобы, а, как бы это так сказать, регроупти. <laughs> вот, в общем-то, сейчас... Тот самый эргроуп происходит. Потрошитель минус со снайперской винтовки по кризису. Здесь перестрелка. Вообще-то совсем не нужная игрокам атаки, но... о о о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о. Некто просто отвел. Отвел в баньку двух соперников. 9-2. Ну, радует все. Теперь моя душа спокойна. 10-1 в этом матче не будет. То есть, значит, это все-таки был не спойлер. Вот. Но, правда, никто не отменяет того, что будет 16-2, например. Потому что проблемы у Тим Архон в команде, вернее на стороне, э который вот такое. Taking Fire Need Assistance. Да-да-да, именно оно. Юджин. Минус Лав Вова. Вот зачем опять какие-то аркады начинают придумывать себе Тим Архон? Сидите просто по позициям, да-да, ждите. Ждите действия от оппонента. Оппонент сам где надо ошибется. Но нет, мы постоянно хотим постреляться. С одной стороны, нельзя, конечно, ругать команду за то, что они, в общем-то, играют в шутер. Что логично, да. Они идут и стреляются, но с другой стороны, это противоречит технике командного Counter-Strike, да, потому что в командном Counter-Strike все-таки важно именно играть позиционно и командно слаженно. вот здесь как-то видно то, что ребята играют командно, они командно пушат и командно умирают. Но не совсем. Четко позиционно отыгрывают Ну вот опять же на мой взгляд Ни в коем случае я не хочу обидеть ни одну команду Ни одного игрока Но просто я говорю как вижу И как говорится дай бог Чтоб я ошибался и все было Совсем иначе Энтри фраг сделан командой Архон Здесь контрфлешки и всякие приколдесики В общем, периодически пролетающие, да, перед глазами а, различных игроков Немножко притормаживают атаку Но, естественно, не лишают ее мотивации выхода на точку Небольшие прострелы через дымы Ну, а как бы, как говорится, на авось А вдруг там кто-то сидит Но нет, маленький спойлер для команды Саус Купчина Никто там не сидит вообще Там никого там никого Минус от потрошителя, дорогие друзья, со снайперской винтовки Бампик Бампик, простите, бомпик а, Минус НБ-101 Ну и тут уже захвачена точка Б В общем-то полноценно захвачена Ее придется ретейкать Ну или же не придется, тут уже дело вкуса для коллектива Архон Надо или не надо, они решат для себя сами Размен достаточно болезненный получился Причем размен, размен по стрельбе Я имею в виду не по киллам Получился он болезненным для Чиндера Тем не менее, Чиндер все-таки вышел победителем Он все-таки оппонент своего добил Ну и кризис Кризис, черт возьми, у команды Архон сейчас кризис И это не игрок, к сожалению Ой, какой тайминговый релоуд Ну лучше просто даже не придумать Вот реально Так вовремя уйти на перезарядку Это надо просто Просто иметь такое везение Уровень бог Что? даже не дали договорить. Минус со снайперской винтовки. Я надеялся, что хоть какой-то кил, может быть, даже два успеет сделать игрок обороны. А он не успел, к сожалению. Ну, так получилось. И сошлись звезды. Кстати, побили свой собственный рекорд ребята из Южного Купчина. Винстрик в этой а, половине у них максимальный составил 7 матч-поинтов. До этого был 6 в четвертьфинале. Флешечка! нб НБ-101. Минус Локен, Слав, Вова, минус Юджин и, опять же, какие-то перестрелки были навязаны именно игроками команды Архон. И как раз эта агрессия в этом раунде им помогла, но мне уже кажется, что это не влияет, во-первых, ни на что, так, в глобальном понимании происходящего. Ну, а во-вторых, даже если это на что-то и повлияет, то это скорее просто были ошибки э Южного Купчина, а точнее то, что они просто расслабились. Это не очень круто сыграли Архон. Они просто, ну, поджали. А то, что вот им позволили поджать, это вопрос уже другой. И... И затиши какой-то пугающее. Тишина, от которой обычно появляется в ушах небольшой свист. Вообще, ну, просто ничего не происходит. Хоть, наконец-то, бомбик хоть немножко пошумел. Пошумим, черт возьми. Ну, за бомбой надо как-то идти. Да, кстати, бомбу караулит товарищ э, Лаввова. Близко, близко, но мимо цели, если так в глобальном понимании, бомбик вырубает лав Вову, и это позволяет ему, в общем-то, забрать бомбу и попробовать отыграть точку Б, потрошитель, а -тя -тя. какие досадные моментики, а, ну, оттягивает потрошитель немножко на себя внимание, бомба все-таки будет установлена, успеет поставить ее игрок атаки, но, увы и ах, в раунде будет засчитано все-таки поражение, и если бы знали немножко раньше игроки Южная но что двигаться надо чуть-чуть побыстрее, тогда, может быть, все получилось бы у них чуть-чуть лучше. Но, с другой стороны, счет, я думаю, их полностью удовлетворяет. То, что они там проиграли третий раунд в этой встрече, не критично от слова вот абсолютно. Ну, а пока по совместительству последний раунд первой половины. Ну, и, в общем-то, после которого... Я не думаю, опять же, что что-то сильно изменится. Ну, и... ладно, я понимаю, первый раз у него этот дым не залетел. Ну, второй-то раз уж... Что это? Просто что это? Ваванус! Первый, кто погибает, кстати, напомню, во втором или в третьем раунде этой встречи, когда там это происходило, Вованус с этого места сделал несколько киллов очень важных для победы в раунде, как раз это был третий, третий раунд этой встречи, когда Тим Архон забрали благодаря p 90 Вованус, который сделал, по-моему, три килла. Перестрелки достаточно жесткие, но, кстати, нацелены они на победу со стороны команды Южная Купчина, потому что нп 101 остается последней, Чиндер ставит ему достаточно хороший, качественный Кышотецкий. 12-3, итоговый счет первой половины, но, ну, как я и говорил, он не сильно на что-то влияет, тут что 11-4, что 12-3, приятного у команды Архон, э, в общем-то, практически ничего нет. Но счет, опять-таки, да, повторюсь, очень и очень приятен для Южного Купчина. Ну, то есть им теперь от обороны нужно забрать всего-навсего 4 матчпоинта. Не очень уж большое количество... Но давайте справедливости ради заметим, что и эти четыре матчпоинта еще нужно забрать, да, потому что кто не отменял того, что он вот сейчас какой резкий пуш на точку Б, B... К... на точку А, простите, как вывалится сейчас, да, как вывалится вот ребята из Тим Архан и все, и изи победка, изи катка. Ну, пожалуйста, первый-то уже отъехал, а. А первый ты уже отъехал отдыхать. Первым становится Юджа. А следом за ним отправляется на отдых. Досрочно. Товарищ Чиндер. Некто пытается перестрелять оппонента. Все-таки удается попасть в бомбику по лицу. И два игрока обороны всего-навсего. А вот теперь уже один. И Локинс. Нужно Локинс. Ну, эйс, я так думаю, мы с вами все-таки не увидим. При всем уважении, с ножом, с ножом. С ножом! Зарезали Локинса. Печально. Ну вот. Вот вам, пожалуйста, называется любительская киберспортивная сцена, да? Как к этому можно относиться вот... <смех> не то чтобы серьезно, да? Ну вот на серьезных щах как можно ее воспринимать? Если команда проигрывает первый половину 12-3 И вообще там просто пыхтит как только может Но ничего не может добиться по итогу Тут внезапно даже минусы с ножей И без потерь пистолетный раунд вам вообще как такое? Огрызаться на 4-12 это сильно, конечно. Ну, надо, надо огрызаться. Можно же ведь и даже с 12-3 попытаться камбэк дать. Почему нет? Лав Вова минус Чиндер. Локинс отвечает хэдшотом по НБ-101 на нож. Наножили на Лав Вову за предыдущий раунд. Кстати говоря, ведь именно он зарезал а, своего визави локинса Ну, ответочка поступила. Бомбу, кстати, поставить не успели. Бомбик остается один. У бомбика есть дигл Бомбик. Реализует Дигл или нет? Нет. К сожалению, нет. А мог. А ведь мог. Можно было бы сделать сейчас красиво. Но не сделал. Два ваншота, я думаю, очень красиво вписались бы сейчас в картину предыдущего раунда. Ну, так или иначе, э, раунд на диглах от команды Южная Купчина. Если вы внимательно смотрели сегодняшнюю трансляцию, то вы помните, как они свои раунды на диглах проводили. Правда, это было преимущественно в атаке. В обороне они раунда на диглах не делали. Ну, я во всяком случае не очень помню, чтобы такое было. В атаке, да. И в атаке, кстати, делали они их очень результативно. Потрошитель. Энтрифраг. Оп. А тут ковбой, дорогие друзья Минус Кразис! Ну, беда Да, как вы могли, кстати, заметить Опять же, внимательно Я его то Кризис, то Крайзис называю Потрошитель еще Еще один ваншот Минус от Бомбика И, пожалуйста, некто последний Как я что-то не очень понимаю Я вот вообще не понимаю Как сейчас э, строился раунд у Тим Архонт на основании каких умозаключений они решили, что вот такая методика отыгрыша раунда была бы правильной. И что вообще они хотели добиться от этого раунда? Потому что умирали они просто по всей карте. Тут скорее можно а, отметить на карте места, где они не погибали. Здесь получили люлей, здесь получили люлей... Ну, вот тут, наверное, может быть, вот как бы под вопросиком оставим. Да, там, может быть, и не получали. Но на всех остальных позициях, куда они не заходили, их как-то очень быстро отправляли обратно. НБ-101. С тэк но ждет аркаду. Кстати, я не думаю, что она здесь будет. Он, между прочим, тут не один ее ждет, чтобы вы понимали, да? С ним здесь на насиженных позициях, на насиженных тропках э, сидят его товарищи. Это как минимум еще два человека, которые уже начали пытаться открывать точку А, <coughs> Точку АА. -А. И вот вам, пожалуйста, неожиданное появление Локинса в спине. Кстати, очень неприятное, потому что с минусом. Минус от бомбика по некто, и до точки дойти не удается. Ну, как минимум, может быть... Ну нет, теперь уже я скажу, что не удастся дойти до точки. Я хотел сказать, что может быть в перспективе еще и э, мы увидим поставленную бомбу. Но нет, все-таки здесь этого... Ну, ну я не вижу ни одной ситуации, в которой 12-хиповый игрок атаки умудрится зайти и поставить бомбу 1 в 3. Ч... Не попадает в Чиндера и счет становится 14-5. Два раунда до победы. Дорогие мои друзья, остается коллективу Южная Купчина, ну а коллективу Архон до победы еще очень-очень и -очень далеко. И о победе, наверное, на таком счете, как правило, даже не принято говорить, да, потому что, ну... 11 раундов, 11... Один... 11 раундов. Я уж думал, Молотов сейчас обратно вылетит. Что-то меня так прям глюкануло. Ну, хороший, кстати, Молик, он остановил игроков атаки Не всех, потому что там были и не все. Ой, Чиндер. Серьезно? Неужели... Просто на ноге выбегает и шокером пуляет по оппоненту. Да как вообще такое? Допускают архон по отношению к самим себе. Утопия какая-то. Юджин минус лав Вова. Некто остается последний. Три оппонента впереди. Бомбы нету. Бомбу надо бежать. Всех окружающих тоже шокировало. Походу, некто, во всяком случае, точно был в шоке. О, смотри, смотри, они его пушат, а он выигрывает-то! Вот так вот, дорогие друзья, обосратушки в исполнении Саус Купчина. Вот так вот называется. Повыпендривались, и харе, пора отдыхать. Ну, чисто символически, давайте, дорогие друзья, пусть Тим Архон возьмут еще один раунд, чтобы все три матча у нас сегодня закончились со счетом 16-7. Ну, это же правда будет символично, а? Ну, согласитесь. Я, конечно, не уверен, что так будет, но к этому есть неплохие предпосылки, потому что Южная Купчина поняли свою безнаказанность и теперь считают, что можно абсолютно спокойно бегать по карте, чуть ли не с ножами, да, грубо говоря. Ну, сейчас они закупились на все деньги, что были, если, конечно, можно так говорить, да. Потому что денег там изначально, в общем-то, много и не было. Но попытаются сейчас что-то придумать, даже и не знаю что. Некто чувствует, вот что-то чувствует. Не зря, не зря. Но там Юджин Локинс, Юджин Локинс немножко подпортили раунд команде э -э Тим Архон. Два игрока обороны против двух игроков атаки. У нас получилась ситуация, в которой один игрок э со снайпер. Киперской винтовкой э, это НБ-101. Ну а в живых э, из команды Южная Купчина остается только а, Юджин. И Юджин забирает нб 100 Какое же у него чутье, дорогие друзья! Первый же пулей попадает в дым и сразу лишает возможности э, Тим Архон выиграть в этом матче, не сыграв овертаймы. Теперь такой опции, увы, у архоновцев нет. Остается только... Брать 9 к ряду и делать оверы. Не очень похоже на правду, но... Но бороться нужно. Руки опускать нельзя, я считаю. Никита. Хорошее сообщение, хорошее. А чуть-чуть позже, чуть-чуть позже его прочитаю. Господи. Нет, сейчас прочитаю. Очень надо было этот молотов тушить. Он так красиво гипсокартон сжёг. А, обалдеть просто Лав Вова минус Локинс И неожиданно на точке А на, Нет, простите, на точке Б сидит такой Бомбик Просто в шоке от того, что все его тиммейты Отдались, а он точку остался охранять В соло Ну можно, наверное, такого соперника с пистолета добивать Это было бы поудобнее да ладно. Они еще что, сейчас его... А -а -а они могут проиграть этот раунд. Я что-то ра рано начал радоваться за Тим Архон. Поход дела 16-7 не получится. Но может и получится вообще. Х несмотря на то, что нет девайса, есть все... все шансы. Ну и шансов тоже, как оказывается, нет, дорогие друзья. Счет на табло 16-6. Именно с таким счетом завершается... Полуфинал верхней сетки. Команда Южная Купчина. Черт возьми.